Чем же заняться в городе Сочи выходной день, ну нормальный выходной день, друзья, однозначно ехать а, в Ададжуа, а, в спа-центр, все новое, все свежее, а, сервис, вот все так, как надо. Здесь все это очень нравится, а, ну вы все понимаете, что с этим нужно делать, ну однозначно на сегодняшний день а, спа в Ададжуа, это, блин, вот самое лучшее решение, друзья, полторы тысячи рублей, блин, полторы тысячи рублей булила друзья приветствую вы снова на канале сочи юдв меня зовут илья шамшин и мы начинаем друзья у нас уже вторая половина декабря и какая же проблема блин сочи второй половине декабря какую футболку надеть, да друзья у нас блин погода прямо летняя, 17 с половиной градусов тепла а днем да естественно ночью немножечко она ну, немножко холоднее когда заходит солнце все-таки чем же заняться в городе Сочи в выходной день? Ну, в нормальный выходной день. Друзья, однозначно ехать вода э, в, э, в спа-центр. Здесь м -м, запустили э, спа-центр, э, сейчас скажу, в октябре. В октябре запустили. Он новый, свежий. Да, здесь стоимость э, посещения. Да, кстати, посещать может любой человек вообще. С улицы, не с улицы, собственники, не собственники. Все-все-все, все желающие могут посетить этот спа-центр. Э, Вход, по-моему, сколько там? Тысячи, полторы? Ну, как бы вход вообще, ну, копейки, друзья. Ну, полторы тысячи. Ну, что такое для Сочи полторы тысячи? А, сейчас нахожусь на территории Ададжио. А, блин, я уже здесь был неоднократно в этом спа. Знаете, что я могу сказать? Это, знаете, вот этот кайф, когда ты а, с пленочку с экрана снимаешь, да, вот есть какой-то вот кайф в этом. То же самое, когда заходишь в СПА а, Водаджио. А, блин, все новое, все свежее. А, сервис, вот все так, как надо. Вот именно так, как надо. А, Дмитрий Юдаков, наш руководитель, ранее снимал уже обзор, да, они здесь отдыхали. А, ну, как бы так сделал обзор, посмотрите. А, ну, вообще, то есть на концепцию посмотрите, что внутри а, однозначно выходной день сходить в спа это одно из лучших решений. Да, вот, кстати, как у нас выглядит комплекс. А, у нас здесь бассейн. Кто не знал, кто не видел, покажу. Вот он, он красиво нарядный. А, у нас вот здесь ресторан Новика, кстати. А в спа центр можно также заказывать себе еду напитки все все все что хочешь все что душе угодно да кстати друзья важная информация вот прям важнейшая прямо сейчас вот прям сейчас есть классная перепродажа водажу 26 квадратных метров апартамент полностью упакован это пятый этаж вид на горы не во внутреннюю сторону вид на горы друзья 12700 он стоит он прям сейчас он стоит 12700 вот забери забери по-хорошему вот как минимум можно просто взять и перепродать а, здесь вот ну, та ситуация когда действительно скидывают когда собствен, собственнику нужны деньги я не знаю по какой причине но а, однозначно 12 а, да даже знаете даже 13 миллионов за этот апартамент это очень дешево потому что у него рыночная стоимость порядка 16 517 да, друзья вот сейчас зашел в входную группу блин ну посмотрите как здесь все красиво как нарядно все новое свежее комплекс прям полноценный а, премиум класс а, и премиум класс не сочинский а действительно полноценный да здесь классный ресторан а, здесь а, туалет кстати даже давайте вот никто это не делает а я сделаю блин посмотрите как, какие здесь шикарные туалеты ну просто вот элементарно а, ну посмотрите как здесь все красиво как нарядно все так как нужно идем дальше друзья сейчас пройдем в зону спа я вам там все покажу а, здесь уже полноценное а, новогоднее настроение. Елочки красивые, нарядные. Ну, посмотрите, как классно. А, сейчас народу особо нет, знаете? А сейчас а, в Ададжи у вас заселяются те люди, которым нужен покой, а, нормальный отдых, да, без какой-то там лишней цветы. А, и основная масса туристов отдыхающих едет именно за этим и вот друзья у нас зона спа заходишь прям вот так вот прям с кайфом вот так здесь все красиво нарядно у нас здесь спортивный зал да то есть если прям хочешь э нормально провести день пожалуйста кстати все тренажеры достаточно дорогие качественные и вот здесь можно э на велосипеде да то есть позаниматься с видом на шикарную пальму вот она какая нарядная, красивая. Друзья, ну где есть вот что-то похожее? Блин, ты приходишь в СПА, ты просто пришел с улицы. Блин, ну полторы тысячи рублей. Ну что такое полторы тысячи рублей? Да это копейки. И ты отдыхаешь здесь кайфом, но ну получаешь максимум удовольствия и в первую очередь здоровья. Да, все проходить, дают такие браслетики. А -а -а. Я вам сейчас покажу, собственно, как внутри все это выглядит, раздевалка, душ и, собственно, что дальше нам дает спа-комплекс, да, вода Блин, друзья, ну мне нравится ходить и в выходной день провести это ну, не знаю, это нормальное, здоровое решение. Да, собственно, вот так выглядит раздевалка. Заходим, друзья. Все новенькое, свеженькое. Вот так здесь все выглядит. Вот так хорошо. Здесь у нас туалет. А, вот здесь мне все это очень нравится а, ну вы все понимаете что с этим нужно делать я думаю каждый из вас понимает что часть вот этого здесь не останется так друзья в полной боевой готовности взял чай витаминный и собственно идем дальше а, мы попадаем в зону души. здесь никого нет голожопиков здесь нет, ну отлично и идем дальше друзья и сразу мы попадаем в зону спа у нас вот здесь большой бассейн ну понятно, лежаки Вот здесь в джакузи, прям с кайфом заходишь Вот там вот кнопочки вот эти Раз, два, три, четыре кнопочки нажимаешь Возле которой сидишь и все, джакузи, все бурлит Блин, прям классно После После парной Там поваляться Бассейн интересный Здесь заход, у нас еще там заход Дальше что у нас здесь есть У нас здесь кнопочки есть волшебные, смотрите Вот такая что веселая, нарядная Ничего. у нас вот здесь хамам и у нас вот здесь финская баня друзья собственно сейчас нахожусь в финской сауне финская сауна здесь прям вот ну нормальная то есть здесь можно достаточно долго посидеть здесь температура не адская но прям нормально комфортная чуть-чуть здесь посидим и плавненько переместимся уже куда переместимся в хамам мы переместимся Итак, друзья, давайте теперь прям дружненько напишем в комментариях, кто любит спа, кто не любит. Если любишь, напиши, за что ты любишь. Если не любишь, напиши, за что ты не любишь. А, друзья, однозначно мы... Знаете как? Мы сейчас будем делать больше контента. А, так скажем, развлечения, да, локации, где можно отдохнуть, где можно в тот же спа сходить. А, я не знаю. То есть мы а, будем... Делать вот такое разнообразие, да, контента, контента, то есть не только недвижка, да, то есть не только инвестиции, однозначно, а, и о жизни в Сочи. Друзья, вот поверьте на слово, о жизни в Сочи много, вот можно рассказывать вообще бесконечно. Мы а, на следующих выходных обязательно доедем, куда мы доедем, да я думаю, мы до Поляна доедем, оттуда поснимаем ролики. А, и есть мысли, знаете, какие мысли есть? Есть мысли устроить э, тур по спа, да, то есть каждые выходные э, в разных комплексах э, побывать, сравнить, сравнить по стоимости, сравнить по сервису, да, плюсы-минусы и ну, вам дать объективное ну, мнение, да, и может быть какой-то э, рекомендацию. Но однозначно на сегодняшний день э, спа в Ададжио это, блин, вот самое лучшее решение, друзья, полторы тысячи рублей, блин, полторы тысячи рублей. Ты можешь там с утра до вечера заниматься спортом, ты можешь, а, блин, заниматься а, вот поплавы, да, то есть ты можешь что-то можешь, блин, вот в финской бане посидеть, ты можешь на массаж сходить, то есть здесь разв... развлечений, ну тема тьмущая. Так друзья, ну вот здесь вот такая уже, я не знаю, какая третий час возможно третий блин но однозначно впечатление вот просто ну максимально хороший, да здесь классный бассейн. вот потом сейчас покажу да он там не глубокий но поплавать и кладеться прям самый то там самый самый самый кайф а, сейчас еще дойдут вот до джакузи джакузи тоже прикольно друзья еще подсказали мне хороший спа здесь тоже на территории э, сочи я думаю ну, можно попробовать на следующих выходных сходить. Ну, идея сделать тур по СПА и показать контент для вас, ну, как бы я думаю, здравый, поэтому однозначно пробовать стоит. перемещаясь в зону джакузи смотрите вот здесь вот классно Четыре а, территории раз два три четыре и вот четыре разных кнопочки друзья ну джакузи сами понимаете что что ну приятнее джакузи может быть только много джакузи давайте попробуем процесс ведется посмотрим получится Закипело а, Вот, все сработало Друзья, ну класс Класс Если кому интересно Как попасть сюда, как отдохнуть Не проживая в отеле Ну позвоните, я вам расскажу Почему бы нет Вот. Так, ну что друзья Традиционно финалочка Однозначно, Adagio Лерон Спа, один из лучших отелей, он уже работает, он уже прям такой в нормальной работе. На прошлых выходных мы здесь были, приезжала делегация с Краснодара, то есть они рассматривали отель под крупные мероприятия корпоративные. И потихонечку, да, полигонечку отель раскачивается. Это первое. Второе, у нас есть перепродажа. 26 квадратных метров с видом на горы 5 этаж. Друзья, звоните, забирайте, достойное предложение. Третье, по СПА. СПА отличный, всем настоятельно рекомендую. Если кто-то не знает, как сюда попасть, позвоните, напишите. всю подробную информацию дам. Будьте с нами. Сочи ЮДВ работает для вас, работает с вами. Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках. Пока.